Пусть вниз по течению реки движется плот, а по плоту от одного конца к другому идет человек. Будем рассматривать движение человека относительно системы отсчета, связанной с берегом, неподвижная система отсчета и системы отсчета, связанные с плотом, подвижная система отсчета. В подвижной системе отсчета перемещение человека равно s1. За это же время перемещение плота равно s2. Вектор перемещения человека относительно берега равен геометрической сумме векторов его перемещения относительно плота и перемещения плота относительно берега. Теперь человек движется по плоту против направления движения плота по реке. В этом случае перемещение человека относительно берега неподвижной системы отсчета также равно геометрической сумме перемещения человека относительно плота подвижной системы отсчета и перемещение плота относительно берега. Подвижной системы отсчета относительно неподвижной. Пусть теперь человек идет по плоту из точки А в точку Б, и в этом случае перемещение человека относительно земли равно сумме перемещения человека по плоту и плота относительно берега.